вы сегодня выступали и по следам вашего доклада расскажите так где же заканчивается dlp и что начинается там дальше но в природе и в эволюции ничего не заканчивается вот когда что-то сильно кажется заканчивается на самом деле оно мутирует вот и чтобы описать процесс я сейчас выбирал в уме одно слово вот это слово smart То есть сейчас нужен smart dlp который бы сама за нас соображала сама принимала решения, сама вмешивалась, по идее, оставалось при этом незаметной. Вот. но ну и если открыть старые стандарты по качеству управления проектами, то идеальный проект там бы попал на четвертый уровень. В стандарте качества на пятом верхнем уровне стоит слово самосовершенствование То есть надо все время, как бы, выполняя один проект, накапливать опыт, от чего мы пропустили, и на следующий проект это как бы уже уже готовится. Ну, то есть, все время, все время подтачивать оружие. Вот, совершенно. То есть, смарт-ДЛП смарт – это вот наше будущее. Очевидно, что ДЛП не панацея от утечек, и э, нужны ли эти а, решения? ДЛП сейчас, как мне кажется, занимает логическую нишу, которая когда-то была у антивирусов. То есть, они когда-то казались спасением от троянов. Сейчас понятно, что они не спасают, но они лечат от простых дурацких ситуаций от простых дурацких злоумышленников от простых дурацких утечек то есть dlp хорошо работает но ну, делает базовую такую очистку ландшафта ну точно так же как обычно антивирус спасает там, от миллионов-миллионов простых вирусов. DLP не спасает от грамотного нарушителя, он его обойдет. Вот. ДЛП не спасает от творческого нарушителя или новых видов угроз, а они там постоянно множатся. Вот. Но это процесс. То есть защищенность – это короткое состояние, такое, ну, как счастье, как эйфория. Вот. А вот безопасность – это процесс. То есть нужно... В гонке брони и снарядов останавливаться нельзя. Расскажите какой-нибудь из ваших прекрасных историй о том, как DLP не смогла, а, а, а, а что-то другое смогло или, или, или не смогло. Есть фирма, у которой, безусловно, идеальная и лучше DLP в мире. Это, скорее всего, ну, как мне кажется, это. Европейская компания Vodafone. Почему? Дважды на международных кон кон конференциях у них был самый длинный доклад по DLP. Ну раз самый длинный доклад, наверное, наверное, они безупречны. Все у, Все у них хорошо. Тем не менее, их служба безопасности решила не остановиться, ну DLP само собой, и ввела дополнительный инструмент для внутреннего контроля. Вот так называемый персонифицированный Digital Watermark, цифровые водяные знаки. То есть важные документы, она стала помечать невидимым знаком, если это просто конфиденциальный документ, она на нем надписывала C2 confidential, а если строк конфиденциальный, C3 confidential. Не понимаешь, что если вы что-то делаете, если вы придумали метод, то вы защищены, пока другие не узнали метода. Соответственно, прошло много лет, и до сих пор я могу просто в интернете набрать, нет ли где-нибудь документ со словами «Водофон, С2, конфиденциал» и найти их утечки. Как вы представляете, вот DLP через 5 лет – это что? Во-первых, я нас всех представляю через 5 лет как 5-литровая банка с формалином, там мозг, щупальца и смартфон. Перестаньте! Нет, я все-таки надеюсь, что почетным пенсионерам будет спирт вместо формалина. Семейным парам еще банки будут рядом, чтобы еще пальцем можно было Вот, Если чуть более серьезно, но первое слово smart, то есть появление некой умной автономности, как второе самозапуск, то есть безлюдность. Представим себе безлюдное DLP, где позиции офицера безопасности вообще нету. Или офицер безопасности получает еженедельный отчет. Все в порядке, не парься. Вот, то есть, когда на боевое дежурство заступает сама DLP, третье появление активных агентов, которые еще могут бегать вокруг контура и расковыривать, провоцировать, ну, то есть видеть ситуацию, еще само подковыривать, чтобы понять, что это, откуда взялось. Вот. Ну, ну или как минимум собирать, скажем, доказательную базу, если мы факт утечки зафиксировали. Вот, ну и ä, последнее, это коль скоро сейчас дисперсная утрата. Защищенности в цифровом мире, то еще один тренд это цифровая DLP. То есть, кроме компьютера, контура, экрана компьютера, ну, чтобы добавились гаджеты, фитнес-браслеты, весы, там, ну, то есть угу. огромное количество каналов, там умные холодильники. Угу. Вот, огромное количество каналов, через которые будет утекать информация. Вы так все красиво нарисовали, а как вы считаете, это реально? Ну, вы понимаете, я когда-то. Попытался углубиться в квантовую физику и понял, что наш мир не может быть реальным. То есть он настолько, настолько невероятно сложился, что я сейчас подозреваю, что мы, мы сами уже живем в матрице. Поэтому... Вот что уж говорить о DLP.